андрей андреевич подскажите пожалуйста при повышении давления или когда нервничаю сильные спазмы в горле дистонические они называются начинается от дышка из-за этого что хорошо попить чтобы уравновесить состояние или вовсе убрать вам необходимо несколько препаратов первый препарат Магнум c300 по столовой ложке три раза в день второй препарат магний b6 по 2 таблетки 4 раза в день Третий тонизон по две таблетки три раза в день есть очень хороший способ такой значит берете обычную палку от швабры или берете допустим там кусочек трубы пластмассовой или берете пуфик который вернее берете полотенце и сворачиваете его чтобы получился такой вот ролик ложитесь на спину подкладывайте это полотенце под свои икры ног Поднимайте свои ноги так, чтобы они были над этим полотенцем. Сейчас смоделируем эту ситуацию. Так, чтобы это было над вашим полотенцем. И быстро ладонями, ладони лежа направляйте вверх к потолку. Поднимайте вот так невысоко ножки над полотенцем и роняете их. Так, чтобы это полотенце ударяло вам по икрам. Делайте так утром и вечером. При этом одевайте на свою правую руку, на свою правую руку ниточку, состоящую из трех нитей красной и синей, и носите на правой руке такую ниточку. Такая ниточка уберет у вас в дальнейшем давление, но принимайте обязательно магний. Там есть очень хорошие препараты. В случае, если у вас давление не снижается, и чтобы вы не принимали, ничего не получается, я обычно советую обязательно начать с остеохондроза. Знаете, я когда-то говорил уже, так долго людям лечат, шум в ушах. Так долго ли людям лечат, там, плохое зрение, людям долго лечат, там, боли в шейном отделе, людям так долго лечат, допустим, там, нервные состояния и так далее. Вообще все банально просто. Если у вас поднимается давление, почти в 100%, если у вас кружится голова, почти в 100% это связано с тем, что у вас есть просто обычный шейный остеохондроз наблюдая за людьми которые болеют э, шейными остеохондрозами я могу с уверенностью на сто процентов сказать что всегда у этих людей появляется гипертоническое заболевание устраняем шейный остеохондроз исчезает гипертония как устранять шейный остеохондроз не нужно никакие движения шеи и так далее начинайте кушать каждый день рис при этом не соленые убирайте вообще по возможности соль из рациона питания каждый день делайте массаж воротниковой зоны если нет возможности тоже ничего страшного а что же необходимо делать натирайте вашу шею ежедневно либо троксивозиновой мазью либо мои мази есть габана но делайте и вертебрализ, бишофит. вот такими мазями но делайте это в день два-три раза можно взять там какую-нибудь там, э, вьетнамскую мазь такую, чтобы там яд был какой-то. В случае, если вы это будете делать, смазывать себе или натирать шейный отдел, то вы убедитесь в том, что через месяц исчезнет шум в ушах, улучшится зрение, улучшится все остальное.